Всем привет! Сегодня я буду готовить азу по-татарски. Если вы читали название ролика, то наверняка вы задались вопросом, почему неправильный, не классический рецепт. Я вам это все объясню. Главное досмотрите ролик до конца, потому что рецепт действительно очень хороший, блюдо получается очень вкусное. Так что устраивайтесь поудобней, а я начинаю. Итак, почему же неправильный рецепт? Потому что я буду использовать мясо свинину. Я буду готовить азу по-татарски из свинины. Почему из свинины? Ну, во-первых, потому что карантин, идти в магазин покупать говядину я не хочу. У меня есть свинина, и я буду готовить из свинины. Ну и во-вторых, моя семья больше любит свинину, чем говядину. И это тоже одна из причин. Итак, для приготовления азу я буду использовать домашние соленые огурцы. Вот такие вот огурчики красивые солит моя жена. Также картофель, здесь морковь, лук, два помидора и зелень. Помидоры я буду использовать вместо томата. Потому что томат в блюде мне не нравится, а помидоры мне нравятся больше. Ну и специи решил я вам сегодня показать. Это у меня прованские травы, черно-молотый перец, смесь перцев, лавровый лист, паприка. Ну и соль по вкусу. В первую очередь я займусь мясом. Мясо я буду нарезать соломкой. Сало я также отправлю в казан. Первым делом отправлю в казан сало, чтобы оно вытапливалось. Сало у меня вытопилось. Дальше я отправляю мясо. Пока мясо тушится, я нарежу лук. Лук можно полукольцами, можно на меленькие кубики, тому как удобно. Дальше помидоры. Помидоры тоже нарежу кубиком. Лук и помидоры это то, что пойдет у меня сейчас в казан. После того, как мясо обжарилось, в казан я отправляю лук. Мясо с луком, как обычно, пару минут. Ну все, луку достаточно. Помидоры. Помидоры, как я говорил, я отправляю вместо томата. Если помидоров нет, можно отправить томатную паску. Помидоры я буду обжаривать минут 5. Дальше смотрите, что я делаю. У меня есть куриный бульон. Когда я от курицы отделяю кости, я потом с них варю бульон. И замораживаю вот в таких контейнерах пластмассовых. И по необходимости сморосилки достаю. И вот как в данном случае вместо воды я добавляю бульон. Можно добавить обычную воду с чайника, но я хочу добавить бульон. После того, как закипит, я добавлю сюда все специи, лавровый лист. И полчаса у меня этот бульон будет... Томиться. А тем временем я нарежу оставшиеся овощи. Аромат стоит отлично. Все, плиту ставлю на самый-самый минимум. Даже не на самый минимум, а на другую комфорту я уберу. Пусть потихонечку томится. А здесь я буду обжаривать морковь солеными огурцами. морковь буду нарезать обычной соломкой а, аромат стоит какой Гурчики огонь. Ну, огурцы также соломкой. В сковороду я наливаю масло и буду обжаривать морковь с солеными огурцами. Первым делом морковь. Морковь буду обжаривать минуты 3-4, чтобы она стала мягенькой. И следом отправлю огурцы. Но пока овощи обжариваются, я нарежу картофель. Я нарезаю вот на такие вот кусочки. Три минуты прошло. Так, ну все. Морковь с огурцами достаточно. Картофель мне надо немного высушить, чтобы меньше стрелял. Я его сейчас пуханым полотенчиком оботру чуть, чуть Так, ну дальше я беру опять же свою сковородку. И теперь уже на ней я буду обжаривать картофель до полуготовности. Ну вот я картофель обжарил до полуготовности. Вот такая вот румяная корочка, но он еще сырой. Так, далее. А, так. Возвращаю все это назад и отправляю сюда картофель. какой же стоит аромат, а? вы даже не представляете. Так, Огонь делаю на минимум, ну не на минимум, а огонь делаю поменьше, чтобы сильно так не кипело. Так, ну все, теперь я отправляю сюда морковь с солеными огурцами. надо что кашу все не разломать, особенно если картофель мягкий, так, ну все, я закрыл крышкой, пусть тушится потихонечку минут 15-20, в общем, буду пробовать картофель, как картофель будет готов, значит, и блюдо мое готово. Пробую на соль. Ну, соли, конечно, маловато, потому что я вообще его не солил. Но солью смотрите, не ошибитесь, огурцы соленые. Цепьте меньше, чем на любые другие блюда. Что-то мне еще хочется добавить бульончик. Вообще как будто маловато сока. Вообще какой отличный вкус. Ну и последнее, зелень и чесночок. Я в начале ролика забыл вам сказать, что вместе с зеленью я также отправлю сюда мелко напёртый чеснок. давайте будем пробовать что получилось вид отличный я думаю вкус ничем не хуже какое же вкусное блюдо получилось а зуба по татарский не по классическому рецепту ничем не хуже классического блюда а я думаю даже еще вкуснее Просто нет слов. Ну а вас прошу, если вам понравилось это видео, подписывайтесь, делитесь этим видео со своими друзьями. Всем приятного аппетита. Всем пока.